Всем привет! Я Сергей Полищук, профессиональный режиссер и преподаватель Могилянской школы журналистики. За последний год наши курсы видеосъемки и монтажа прошли около 200 человек. Но мы решили расширить географию учеников и создали первый онлайн-курс «Видеосъемка на фотоаппарат или видеокамеру». Этот курс рассчитан на новичков видеосъемке. И если у вас дома есть видеокамера либо фотоаппарат с функцией видеосъемки, то благодаря нашему онлайн-курсу вы сможете овладеть навыками профессиональной съемки, независимо от вашего операторского опыта. Онлайн-курс построен на практических советах, где я шаг за шагом, от простого к сложному, даю уроки видеосъемки. После каждого занятия вы получите домашнее задание, выполните его и пришлете мне на проверку. А я после просмотра разберу ошибки и дам свои рекомендации. По окончании этого курса вы научитесь делать видеоотчеты о путешествиях и значимых событиях, а также снимать рекламное и репортажное видео.